Всем привет! Вы на канале Киберзаготовки и сегодня мы собрали для вас инструкцию по первому плаванию в море воров. Используйте наши советы и вы обязательно станете успешными мореходами в игре Sea of Zivs. Данное видео предназначено для начинающих пиратов. Это не лайфхаки, не советы по зарабатыванию миллионов. Здесь мы расскажем вам о том, чем заняться и с чего начать в море воров. Первоначально вы появляетесь на одном из форпостов. Форпост — это остров, на котором вы можете заняться кастомизацией корабля, своего снаряжения, оружия и обмундирования, собрать необходимые ресурсы для плавания, стать им саром одной из фракций, взять задание или продать все, что вам удалось найти во время ваших путешествий по необъятным морским просторам. Для превращения своего корабля в зловещего зверя, который бороздит океаны, не щадя никого, используйте лавку корабля. В ней вы можете прикупить скины для своего судна или использовать уже имеющиеся. Для смены снаряжения, оружия и обмундирования используйте соответствующие лавки. В них вы также можете либо купить новые разновидности внешнего вида, либо надеть то, что уже есть. Кстати говоря, при повторном запуске внешний вид персонажа останется без изменений, а вот корабль придется приодеть заново. Ресурсы для плавания вы можете собрать в бочках по всему острову. Останется только сбегать десяток-другой на корабле обратно, чтобы перенести все содержимое бочек. Другой вариант – купить ресурсы в торговой компании. Это вариант для ленивых, но он требует наличия небольшого количества золота. Продавец из торговой компании находится на причале. Во вкладке «Посмотреть предложение ресурсы и грузы» выберите «Ресурсы и грузы». Здесь вы можете купить ящик с ядрами, досками, фруктами, а также ящик для хранения, в который помещается все. Покупать ящик с фруктами я вам не рекомендую, так как в нем находятся только бананы – самый малоэффективный продукт питания в игре. Я советую вам купить ящик с досками и ядрами. Их вполне хватит для выхода в море и отражения пары атак неприятеля. Задания для плавания можно разделить на две разновидности. Первое – это сюжетные путешествия. Ссылку на прохождение стартового квеста вы видите в правом верхнем углу. Второе – выполнение задания Миссара. При этом никто не запрещает вам вольно изучать просторы игры. Эмиссар — это официальный представитель одной из фракций, действующих на просторах Моря Воров. Вы можете стать эмиссаром Золотодержцев, Торгового Союза, Ордена Душ, а также Компании Кости Мертвеца. Заступив на эту должность, вы должны будете поднять флаг эмиссара с символом вашей компании на самых видных местах — на грот мачте и на корме корабля. Для этого необходимо воткнуть кинжал большинством экипажа на столе перед представителем фракции. За выполнение заданий компании будут щедро награждать вас за службу. Златодержцы представляют собой фракцию, которая вполне себя оправдывает собственное название. Главное для них — золото, которого они стремятся собрать как можно больше и любой ценой. Больше всего они ценят запертые сундуки с сокровищем и готовые драгоценности. Златодержцы выдают игрокам два типа заданий — загадки и карты сокровищ. Орден душ — таинственная компания, которая желает получить контроль над магией Sea of Thieves. Орден Душ предлагает командам задания по поиску и уничтожению скелетов-капитанов и добычей проклятых черепов. За них компания готова платить золотом и репутацией. Орден Душ использует черепа, чтобы извлекать воспоминания и переносить их на пергамент, создавая таким образом карты. Торговый союз состоит из бывших членов Великого Морского Союза, которые превыше всего ценят эффективность, качество и скорость. Они стремятся контролировать торговлю в море воров и размещают заказы на различные грузы, трофейных животных, ящики с товаром и ресурсами и так далее. Каждое из заданий торгового союза состоит в рейсе за тем или иным товаром и его доставке неигровому персонажу или торговцу, причем товар должен быть в хорошем состоянии и доставка должна быть совершена в срок. Кости-мертвеца — это последователи Капитана Пылающее Сердце, выступающего за истинное пиратство. Они стремятся красть все без разбора и принимают любые сокровища в своем тайном убежище. Кости-мертвеца не предлагают специфических заданий и поручают своим эмиссарам уничтожать команды, представляющие другие торговые компании, воровать найденные ими сокровища и доставлять в убежище. Из-за вражды с другими фракциями у Костей-мертвеца нет представителей на форпостах. Вместо этого они располагаются в приюте смерти. Если вы начинающий мореход, советуем вам выполнять задания златодержцев. Именно у них интересное задание, которое позволят вам освоить механику игры. Самая скучная фракция — это торговая компания. Она подойдет для тех, кто хочет насладиться просторами, ну или позалипать в социальных сетях. Орден душ — это фракция для тех, кто желает испытать себя в битвах со скелетами, истребляя пачку другую и собирая черепа из окута. Самой сложной для новичка является фракция «Кости мертвеца». Эти мореходы занимаются исключительно пвп. Отплывая от форпоста, советую вам поднять эмиссарский флаг одной из фракций, ведь в каждой из них можно получать уровни, которые влияют на бонус при продаже. Тем самым, даже простое плавание может обернуться большим количеством золота и опыта. Про что всегда нужно помнить? Первое. Перед отплытием пополните ресурсы на корабле. Второе. Определитесь с тем, чем вы хотите заниматься. 3. Возьмите флаг эмиссарства, который максимально совпадет с тем, чем вы хотите заниматься. Четвертое. Всегда помните, что вы плаваете в опасных водах, где все нацелено против вас, начиная от простых скал, отмелей и штормов и заканчивая морскими чудовищами, такими как Кракен и Мегалодон. Внимательно смотрите в воду, ведь в ней нередко плавают бочки с порохом, которые взорвутся, если ваш корабль попадет на них. Мы знаем многое, и далеко не все было рассказано в этом ролике. Подписывайтесь на наш канал, пишите в комментариях, о чем бы вы хотели узнать, и мы обязательно поделимся с вами тем, что знаем сами. Вместе веселей! Заходите на наши стримы группы ВК.